Все зависит от того, какая война, кто ее инициировал, кто ее инспирировал, где она проходит. Человек прежде всего должен понимать, любая война это игра чужих интересов. И если она происходит не на подведомственной тебе территории, тебя это касаться не должно, потому что воевать за идею на чужой земле, это быть проклятой этой землей на веки вечной, потому что она тебя совершенно не звала и она не просила проливать кровь. Вы не на ее территории. Но если беда пришла на твою землю, и ты понимаешь, что сейчас твое семейное древо, твоих детей, все, что было тебе дорого, этим туповым топором могут вырвать под корень, и обязан сделать все возможное, чтобы защитить себя и свою землю. Вот здесь, какая бы не ни стояла за этой землей, будет трижды проклят тот, кто не защитит свою землю. От чего мы Поэтому вот так, воин не может оставаться в стороне, если на то или на тех, за кого он несет ответственность, нападают или им причиняют какой-то ущерб. Кто бы он ни был, мужчина, женщина, стар, млад, он должен взять оружие в руки и защищать свою землю. Нападать на чужую землю это нарушение закона. Понимаете, природа определила каждому народу, каждой семье, каждой расе жить на своей территории, она не просто так определила. Тем самым она обеспечивает, будешь жить здесь, на этой земле, будешь иметь право. Ни деньги, ни там, имущество, это называется достаток, это называется достаточно для жизни, для развития. достаточно. Это тебя может обеспечить только та земля, с которой у тебя договор. Вот. На чужой земле у тебя, соответственно, договора нет. И поэтому действуешь ты всегда на свой страх и риск. То есть убегая со своей земли в случае опасности Это позор. Это позор. Это позор, это позор который ложится пятном и клеймом на тебя, на твоих детей. Любой беженец это всегда предатель своей земли, предатель матери, которая его вскорбнет. Никакое оправдание, ничто не является здесь оправданием. Ты предал тот, кто тебя защищал все это время, кто тебя кормил, козла поил и так далее. Можно говорить о том, что надо с эпицентра выводить маленьких детей и стариков, потому что они всегда вне чужих игр и вне вопросов. А все остальные к ним это не имеет никакого ничего, никакого отношения нет. Да, если тебя мать защищала, будь готов и ты какое-то время ее защищать. А если ты бежишь с нее, это значит, что ты перед этим. И нет тебе никакого прощения от земли. Вот так тому быть, быть, и быть и по-другому быть не должно. Да, это на партизаны. Правильно, да, между прочим, да, это, надо, это, надо, это, надо, это вот надо. помнить. Да, наше партизанское прошлое, оно да. сообщество пригодится. Все правильно, со своей земли ни шагом не в землянку, в дупло, вгрызайся куда угодно, Час. хоть 20 лет веди партизанскую войну, но не сходи со своей земли, иначе ты ее потом обратно не получишь, что мы и наблюдаем.